Привет, с вами Позитив, и сегодня вы смотрите передачу Косяк Косячный! Здесь я вам хочу показать 5 неловких ситуаций, которые не стоит делать парням в день 8 марта, который уже будет вот совсем-совсем скоро. Ну что ж, поехали! Каждая девушка в этот праздник хочет себя чувствовать принцессой. Она хочет получить подарки, комплименты. Но не все парни это понимают. Доброе утро, любимая. Твой завтрак на столе. А мои носки под кроватью. Не забудь их постирать. И да, я случайно спалил твое платье. Хотел сделать ее приятное. Люблю, целую с праздником. Засунь себе этот праздник дорогой. Я спать. Второй пункт очень простой. Достаточно просто не забыть об этом празднике. Иначе... Для кого не секрет, что все девушки любят в этот день получать подарки. Я в принципе не исключение, но дело идет не во мне. Парни, вам иногда приходит в голову такая идея подарить нам духи, но главное, чтобы на эти духи у нас не было аллергии. Это мне? Вау, как круто! Я прям, я прям сейчас ими надухаюсь. любимый, А это случайно не те ледухи, на которые у меня <свистит> аллергия. Ой. Знаешь что? Души себе сам. <свистит> Иногда вы просто можете перепутать Новый год с 8 марта и подарить девушке это. Моей вонючечке Очень смешно. Оценила. Пахучечка моя. Если вы думаете, что в этот праздник можно отмазаться обычно, поздравительная открытка ВКонтакте, то вы глубоко ошибаетесь. Привет, любимый! Спасибо большое тебе за поздравления! А... а когда будет мой настоящий подарок? В смысле это был мой подарок? Ты чё хренил? Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео, оно было интересным, забавным, полезным и очень интересным. Если это так, то поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх внизу под видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что я это вы, а вы это я, и вместе мы большая семья. С вами была я, Юлия Бастив, я вас очень-очень сильно люблю, до новых встреч и всем пока!